Всем привет! С вами Александр. В этом здании по улице Гагарина 4 находится комплекс апартаментов Дюна. Рядышком напротив находится вилла. Представляете у вас какой вид из окна? Прямо на виллу. А это с ней была, да? Вилла Розенхаус, начало 20 века. Вот здесь вы можете поселиться. Я сниму как выглядят апартаменты изнутри, но просто сейчас до конца сентября все занято. Когда будет свободно, я обязательно туда схожу и покажу как выглядеть этот апарт-отель. Место здесь просто шикарное, зеленое. Классно. Так что рекомендую здесь поселиться. Конечно, нужно будет посмотреть, как выглядят номера, но я думаю, здесь все хорошо. Обойду еще с другой стороны здания. Вот такой вид с этой стороны. Рядышком находится кофейня. Контакты комплекса апартаментов Дюна будут в описании, так что если хотите забронировать, пожалуйста. Всем пока, с вами был Александр.